Сегодня ТВ отвидав автосалон Винер Автомотив на проспекте БНДР 24Д, до Курсуса банк открыл новое отделение. Это первое отделение, которое вы видите перед собой, которое носит исторический логотип э, в исторических цветах этого банка э, и таким оно просуществует до момента образования единого банка на базе Альфа Банка Украины и Курсуса банка. Мы развиваем нашу сеть, мы развиваем наши банковские продукты, запускаем новые сервисы. И уверенно смотрим в будущее. Открытие отделений э, вместе с нашими партнерами компания ВИНО является еще одним тому подтверждением. Укрсоцбанк – это великий игровец финансового рынка. Это впевненность для наших клиентов, это впевненность для нас в час не отриманного перехода Це впевненість для нас, що кошти завтра у нас будуть на рахунку. Ми дуже раді, що саме цей банк є нашим партнером вже багато років, ми дуже плідно співпрацюємо, і саме цей банк надає послуги найвищої якості українському споживачеві, і ми впевнені, що клієнти Вінера, вони оцінять саме цей сервіс банку, і вони будуть дуже задоволені, що ми працюємо з ним. Нове відділення Курсисбанку буде здійснювати класичний перелік банківських послуг. Від касових операций до замовлення банківських карток. В цьому відділенні можна обміняти валюту, можна заробити платіж. Також можна отримати і замовити банковскую картку. На відділенні також можна оформити найкращу в Україні картку для власників авто. Наша елітна карта Карбон, яка дуже гарно поєднує Солом, потому что карта даёт кэшбэк 6% при э, заправке на АЗС. Компанія Виза признавала данный продукт э, двічі как на кращий премиальный продукт на рынке э, для автомобилистов. Експерти поделились прогнозами относительно продаж авто и развития кредитований в 2017 году. Наши ожиданиям. достаточно бдительны, но оптимистичны. Мы понимаем, что рынок автопродаж в целом, буде будет расти. эти темпы не будуть нам то высокие, но он будет расти. Очевидно, что рынок кредитования авто він також также будет в этих темпах, там 50-20 по моим оценкам, он будет расти. Важным фактором, конечно, является макро макроэкономика в целом и цена грошей на рынке зокрема. Якщо ми мы этот тренд, который сейчас спостерігаємо по уменьшению Вартостей ресурсов на рынке, если этот тренд будет продолжен, то очевидно, что темпы проросту кредитування не будут возрастать. В этом году ринок закриється примерно 70 тысяч новых автомобилей. Для сравнения, минулий рік мы ми закрили 50 тысяч. Зростання уже происходит, мы это видим по настроям людей. Видение наступного года есть... Зростання рынка примерно на 20% от показателя, который мы достигнем в этом году. Конечно, в первую очередь, зростання будет происходить за рахунок среднего класса автомобилей. Премиум рынок будет увеличивать меньшими темпами. В тот же самый час лакшери сегмент рынка будет оставаться стабильным, так как он является менее подверженным влиянием до экономической ситуации в стране. И мы скоросталось этим моментом, через два месяца тут в автосалоне будет презентован еще один бренд Бентли. Запрошу вас до нашего отделения Укрсоцбанка.